Всем привет, это Московский профсоюз таксистов, Дмитрий и Василий. у меня сегодня наш член профсоюза Василий. Вась, да. скажи пожалуйста, вот э, на последнем видео ты похвалился, что ты 2 миллиона рублей в год зарабатываешь? Да, грязными деньгами. Но ты мог бы объяснить, вот э, о каких двух миллионах ты говорил? О грязи 2 миллиона рублей. А что такое грязь? Не все понимают? Да что это сумма, которую я получил с пассажиров. Угу. Вообще? Вообще. Полная сумма, которую я получил способом. Хорошо. Вот 2 да. миллиона рублей ты получил. Да. Сколько у тебя э, по факту вот, остается от этих денег? Можешь ну, цифры назвать? Да. Ну, пожалуйста, скажи. Чёрный. Минус комиссия, которая составляет в районе полумиллиона рублей. 25% да, ты 25%. платишь, да, как э, водитель К-плюса? Как водитель К плюса я плачу 25%. Угу. Что еще? Минус бензин, минус угу. ТО... Это еще в районе 400 тысяч рублей. Угу. Минус мойка. Там в районе 6 тысяч рублей где-то получается. Хорошо. И, соответственно, дальше у нас пошло минус налог на автомобиль, минус страховка на такси, минус пенсионное страхование и минус медицинское страхование. Угу. И плюс еще патент я вот смотрю. Да, где и где патент. Ты на патентовый стиль. Да, на патент, на патентовый. И патент восемнадцатыйся. И сколько остается вот уже, если все это вычесть? Ну и остается ровно пятьдесят процентов один миллион То есть рублей. ты Вася не два миллиона, а Васи миллионов. Да, один миллион рублей. Понятно. В год. Но это не так много в год. А Ну, хорошо, и сколько получается в месяц, если вот миллион? И в месяц получается, в, делим на 12 в районе 88 тысяч рублей. 80 тысяч рублей. Но Заработная я насколько плата... знаю, что ты платишь кредит. Да. Сколько у тебя кредит составляет? 38. Значит, у тебя получается по факту 50 тысяч рублей ты получаешь. Да, 50 тысяч рублей. но если бы Заработная я... плата твоя фактически равна 50 000. Моя, да. Но если бы, извини меня, я был бы на аренде, и платил бы за эту машину я, 60 тысяч рублей в месяц. Ну а где-то да, 25 тысячи в день. 2,5, но ну, умножай на 6 и умножай на 4, вот у тебя 60 000. тысяч рублей. Ага. Как То бы... сколько бы осталось? У кого? У оренников? Да, у оренников не знаешь. Ну, знаю. если бы ты был оренником, значит, у тебя осталось бы 38. 000. 38 бы осталось, а так бы, а так, а так остается. И ну, еще и машина есть. в конечном итоге. Ваниль, после того, еще. как. Но ты, но она на мое же остается. остается. Да, ее можно и продать, или там следующее, если покупать, внести как-то уже. Да, как, ее как надо отдавать будет в этот в трейдин, и там пусть... Царит. Ну, уже какой-то взнос, и уже будет уменьшаться кредит, соответственно, конечно. да? Вот. но кредит – это рабство своего рода. Ты вот уже пришел в такси, получается, и из такси ты уже сдернуться не сможешь никуда. Потому что у тебя каждый месяц 40 тысяч. Ну, подожди, Тражды, ну, получается, получается. конечно, если я только найду зарплату в два раза больше. Ну, если только, да, в два раза больше найдешь. А в два раза больше ты в наше время сейчас не найдешь зарплату. Ну согласен. Именно поэтому ты работаешь в такси, и, и вот пока кредит там 3-4 года. У кого-то пять лет человек получается находится в таком, можно сказать, положении, что ему по-любому придется работать это, это время в такси. Что бы хотел сказать, Вась, вот э, я смотрю, ты платишь э, значит, около э, 54 тысяч, как и я, собственно, 54 да. тысячи в год. От 2 миллионов это составляет там, меньше трех процентов. Это ты имеешь в виду как к да, 3% налогов ты платишь да. 2 миллионов, около 3%. Да. Вот, э, насколько мы знаем, да, есть самозанятые, они платят 4%. То есть получается тебе бы выгоднее, да, получается быть эпошным? Конечно. А там невыгодно было, там, если рассчитывать на мою стоимость, ну, может ну. на твою и выгодно было бы. Ну понятно. Ты если, а если вот с подключашкой бы ты работал, то платил бы там три процента? Три процента подключашки, да, и все, и потом пришли да. бы люди и сказали, извините, а, 18, ой, а 13% не хотите заплатить? Ну, понятно. То есть ты боишься, что к тебе придут? Ну, конечно, да? придут. А и рано или поздно все равно придут. И, и попросят заплатить 13% от 2 миллионов Это 260 тысяч, да? Скажут, Вася, ну ты 2 миллиона заработал, да? да 260 я. тысяч пришли, к а пожалуйста. пожалуйста А, нету? Ну, Где взять? То есть ты боишься, хорошо А если за 3 года, то получится Можно продать машину сразу Можно в рабство да. уйти Продать точку, почку, да? точку, точь, все вырезать Зачем? Говорят, яичко дороже стоит Давай тебе яичко отрежем Почему же с одним-то яйцом можно жить так же, как с одной зачем вы такие жесткие Ну а что, всех напугать надо, что 13% придут. Да не придут, Вася. Я надеюсь, все будет хорошо. Ну, не знаю, сейчас новый у нас вышел, премьер-министр, что он там скажет. Запросто может сказать. Что я хотел сказать, ребят. Вот смотрите, как бы не казалась огромная сумма 2 миллиона, она реально огромная сумма. Когда ты понимаешь, что 350 тысяч только на бензин уходит, когда уходят огромные деньги, и, в принципе, большие, я считаю, деньги на налоги, потому что в нашей стране вообще мало кто налогов платит, да? Хотелось бы вот сказать, и огромные деньги за комиссию, все-таки 25%, я считаю, это многовато. Да это жесть, если это честно. Это полмиллиона рублей просто отдали агрегатору. Это, ну, я считаю, большие деньги. Вот что бы хотелось сказать, что, может быть, вот у меня, может быть, обращение, может, нас кто-то смотрит, там, может быть, сам и премьер смотрит мишусти вот. хотелось бы чтобы нам были какие-то преференции потому что у нас есть одни только уплата налогов ну и агрегатор который тебе заказы дает я считаю могли бы тоже тебе поскольку ты налогоплательщик да, поскольку ты имеешь кредит могли бы тоже снизить Хотя бы нам вот тем, кто платит налоги, хотя бы там, ну я не знаю, на 5 на шесть процентов комиссию, сделать ее до двадцати. Это получается прямым партнером, который И уже, да, самозанят, если... самозанятый ИПшник, он прямой партнер, он, пар... не, прямой да, партнер да. он не работает через подключашку, который да. его все равно рано или поздно кинет или подставит. Поэтому, конечно, вот хотелось как бы да, да, не и к агрегатору обратиться, чтобы нам, хотя бы вот нам именно ИПшникам, и там, ну, сейчас самозанятым, снизили комиссию для того, чтобы нам было хотя бы... Вот это вот снижение комиссии нам бы позволило, например, оплачивать налоги да, с легкостью. Вот. Ну, я так считаю. То есть, если с полумиллиона взять даже 5% скинуть, 100 тысяч, это вполне бы хватило бы оплатить и налоги, ну и даже, может быть, и, как говорится, на доширах хватило бы. Лишний. А тут да, на одном хватит, сидишь. Да, нет, да, людей. да, да, тебе хватит тебе ну. дошираки на все. Там не знаешь, там я тебе говорю, я, тебе говорю, я с ребятами разговариваю, кто работает mm -hmm. ну, на арене. Он говорит, говорит, я не знаю, говорит, но я уже хочу машину ставить. То есть хотят ставить машину? Ну конечно, не хотят ставить есть, машину. А как? Ну а как, а по 16 часов в день? Ну насколько тебя хватит по 16 часов в день, расскажи. Ну ты же вам. по 12 часов каждый день. Ну, извини у, у меня два дня выходных согласен когда два дня выходных 12 часов но День все равно... ты давай давай так. а вот нам государство государство говорит что а давайте работать по 8 часов Вась. что тогда ты будешь делать а тогда э, я еще вытяну кое-как а но уже выходных не будет да уже выходных не будет то есть а... ты будешь 7 0 работать ну ладно 6 один я буду работать нужно один. и зарплата то, если сейчас она 50 в месяц чему будет равна при 8 часов рабочем ну тогда год 40 вычитывая оттуда, начитай сумму То есть около там 30-40 тысяч, да? А, а стоит вообще работать тогда в такси, если будет 8-часовой рабочий день? При 8-часовом ты вообще ничего не заработаешь, на чем бы ты ни работал? Хоть на аренде, хоть на кредите, хоть а на. А еще счет, вот тащить. у меня к тебе вопрос такой провокационный. Я хочу сказать, вот э, ты купил э, дорогую машину, да, платишь дорогой кредит. Да. А не проще ли было взять там бушненький, старенький какой-нибудь там солярис, работать по эконому, не выделываться там в коплюсе? И у тебя бы были, я тебе уверяю, вот если мы возьмем сейчас расчеты с какими нибудь старенькой машинкой, то у тебя зарплата была бы, может быть, даже не 50, а 60 тысяч. У меня бы не было вот такого выхлопа в 2 миллиона рублей, Дима, на старом Солярисе, поверь мне. Ну, выхлопа не было, но и затрат меньше. Да? Ты бы не платил кредит 40 косарей. А сколько бы я платил? Ну, максимум 15. Я работал на Солярисе? Я зарабатывал. А, ну ну конечно, я, конечно. Я изначально на солярисе работал, а -а -а. потом у меня уже в гору-то пошла дела. А -а -а. На солярисе, но ну, на солярисе также я зарабатывал Те же 300. деньги, да? Да, те же, ну не те же деньги. Да ладно, те же деньги. Да Дима, ну сколько ты зарабатываешь? Сколько же я зарабатывал на полтора миллиона, на 500 ну, тысяч прибыли. Ну там просто жопу свою возишь еще. Вот оператор нам подсказывает, что, что на солярисе можно даже чуть больше заработать. 5-2-1 миллион четыреста. Ну да. да. Нет. А, а на солярисе ты плачешь пятнашку, а здесь ты плачешь 40 тысяч Вот вот те же деньги. Ты на, на выхлопе у тебя будут такие же деньги, поверь мне. Ну мне-то хочется. Вот вот истинные причины. А почему ты не пойдешь и не поработаешь? Ну, например, куда-нибудь там, я не знаю, не устроишься, на «Газели» работать. Сейчас есть полно полно предложений, 45-50 тысяч. Да, Дима, у меня свободный график, успокойся, что ты, я, я хочу работать, я в этой, на этой неделе работал 4 тысячи. Ну, тебе нравится, 5. скажу уж честно, работа в такси? Ну, конечно, нравится. Вот, это основная причина. Нет, мне из-за чего нравится, потому что я знаю город, я знаю город. я знаю. На Ленинских города. горах мы, кстати, сейчас находимся, ты в курсе? Да, на Ленинских горах, Ленинские, горы, Ленинские да, горы, да. горы, дом 2. Ленинские горы, дом 2. Да. нет. Воробьевское шоссе не было. Не было Ленинских не гор. Нет, Воробьевское шоссе, ну так и называлось. Так и называлось. Да. Вот Ленин... Видите, человек, человек знает такие вещи. Ленинские горы это жилой комплекс, а, это территория МГУ, а снизу Воробьевские горы считаются. Ну понятно. Знаешь, да? Москва? Конечно что. Ну работа такси многим нравится, и хотелось бы сказать, что мы хотим здесь работать, но у нас, к сожалению, нет поддержки, нет государства. Вот я агрегатор, думал, нас агрег... будет хоть как-то поддерживать налогоплательщик. Да не Думаешь, не будет? Ну, я не знаю. Может, а с... давай обратимся, с... давай, попросим давай попросим агрегатора, чтобы, Если... чтобы нам снизили комиссию. Господа агрегаторы, повысили. уважаемые, мы как таксисты с душой к вам просим. Нам, которые налогоплательщики. Угу. Как это правильно? Официально? Да? Или... Не, ну действительно налогоплательщики. Ну да, хоть платят... что-то нам можно иметь с этого. Я бы еще и государство государству обратился. Да? Чтобы, например, при покупке той же машины мы не платили НДС. Я уже вот не первый раз об этом говорю. Ну хотя бы 20% бы скинулись с машины. И уже бы твой кредит равнялся гораздо меньше деньга. А ты в курсе, что машина-то это государство принадлежит, потому что у тебя разрешение по таксомоторной деятельности. Это, она... это для отдельной передачи. Тогда мы в следующем. Мы хотели сказать большое спасибо нашему спонсору, автосервису Автовита. Воробьевская сезон 2. Заезжайте, обращайтесь. Вот, и всем хотели сказать, ребят, прежде чем идти в такси, посчитайте, подумайте. посчитайте деньги, да, 50 тысяч рублей от Василия, при 2 миллионах грязно, 50 тысяч рублей, подумайте, стоит идти работать в такси за полтинник, рисковать при этом, да, как и ЭПшник, всем своим имуществом пешник отвечает, да, я думаю, самозанятые там все отвечают Да, всем. сейчас призываю. всем поставят вот, поэтому и... мы вас не призываем в такси, но если вы работаете продавать. Если вы работаете, я надеюсь, не придется никому почки продавать. Вот. Я надеюсь, что все-таки вместе, объединившись, мы, будучи уже налогоплательщиками, законными таксистами, мы можем многое требовать. А если мы с вами будем работать в теневой какой-то сфере, да, и ждать 13%, как Вася да, сказал, вот, то, конечно, просить ни от кого мы ничего не сможем. Ну все, Вась, давай прощаться с ребятами. Теперь у тебя... Новая погоняла. Не Вася 2 миллиона. Вася Полтинька. А Вася Полтинник. А Васи Полтинник. Округлили до Полтинник. Все, ребят, всем удачи. Перед тем как идти на работу, подумайте, стоит ли это или нет. Не гвоздя, ни жестла. Не гвоздя, не жестла. Всем пока. Удачи.